сейчас такой прекрасный период в Госкныне, в детском саду, последние звонки в школе. Вот. Вы, как правило, всегда напутственные слова говорите. Один из, ребят, из детей сказал, что Павел Николаевич – это тот человек, который всегда говорит в конце э, отчетных концертов какие-то слова. Ну, вот у вас такая миссия. Что вы пожелали бы напутственно вот этим ребяткам, которые идут в первый класс и те, которые покидают школу, уже закончили? понимаешь, вот это же очень индивидуальная вещь. И каждый раз, когда ты приходишь, ты что-то говоришь. Ну, например, сегодня будет последний звонок а, в 548 школе. Мы туда пойдем, ну, я от коллектива буду их поздравлять. Все-таки такой, это веха в жизни. Поэтому я еще не знаю, что я там скажу, но скажу. Все зависит от того, что мы там увидим. А детские сады у них четыре выпускных. И на каждый нужно прийти. Я не знаю, успею ли на все пойти. Но каждая группа же очень индивидуальна. У нас их хоть одно, то есть два здания одного детского сада, но каждые дети они по-своему талантливы. Поэтому я и говорю в конце, когда они что-то делают, ты понимаешь, что ты должен сказать слова, которые бы в этот момент запали бы им в душу. Вот. Но, знаешь, вот есть такое чувство глубокого удовлетворения. Когда ты весь советский народ испытывал чувство глубокого удовлетворения, Значит, вот когда ты приходишь в нашу школу, в наши детские сады, ты испытываешь чувство глубокого удовлетворения. Какие прекрасные дети и какие прекрасные родители у нас живут на территории поселка. И как, какие они молодцы, как они. Знаешь, вот есть такое понятие сообщества. Небольшое, вот сообщество людей, которые живут в совхозе. Комьюнити а, такой. Да. да, которые настроены на позитив какой-то. Ну, особенно когда молодежь ⁇ это же будущее страны. А, Кто-то говорит, что будущее страны ⁇ это нефть и газ. Нет, будущее страны ⁇ это как раз вот люди, которые а, живут в таких поселках, как совхоз совхозы Минелени. Поэтому а, испытываешь чувство глубокого удовлетворения и уверенности в завтрашнем дне. У нас еще прекрасные педагоги. Ну, понимаешь, как э, все же тоже зависит от атмосферы. Ты никогда не замечал, вот как человек, который занимается сельским хозяйством, если ты берешь какое-нибудь хорошее яблоко и кладешь там, где гнилые, оно загнивает сразу. Но если ты, скажем так, хорошие яблоки все хранишь и помогаешь им ну, там, сохранять свою свежесть, то они будут радовать тебя долгое время.